Нормально держится на прищепочке. Всем привет, это канал Акстар, и сегодня я сыграю вам чики-бомбони. Почему чики-бомбони? Я не знаю, просто популярная песня из Майнкрафта. Звучит прикольно, играется сложно. Так что я надеюсь, вы поставите лайк и не будете ставить мне дизлайки, не засрете меня. И что ваша кнопка подписки горит серым цветом, это значит, что вы подписаны, типа такой прикол есть. Так что сейчас мы сыграем чики-бомбони. Oh, Это было Тики Бамбони. Подписывайся на канал. Участвуй в розыгрыше этой гитары. Ссылка в описании. На этом все. Ставь лайк там. Делай свою кнопку подписки серой, если она вдруг не серая, а совсем скоро будет новое видео. Обязательно поставь колокольчик, чтобы его не пропустить.